вопрос что посоветовать при псориазе при псориазе чистится кровь кровь связана с печенью то есть это будет район у нас зона печени с ней нужно работать посмотрите есть у меня видео на этой странице где я рассказываю о печени. Даже, по-моему, это было ну, в прошлом занятии. И еще... Так, печень. Что у меня еще было? Так. А тонкая кишка. Там вырабатывается очень много там лежит иммунная система по существу вот этих как там, волнов, отростков, да, и я показала уже, где находится тонкая кишка. То есть посмотрите тонкую кишку. Я все-таки хочу, чтобы вы сами немножко работали. Да? Видео, и посмотрите э, зону печени видео это с прошлого урока так ну отлично кто хочет